И тогда крыса, почувствовав родственную душу, вас поможет добиться грандиозных успехов даже в самых сложных делах. В отличие от западного мира, где крыса считается вредителем и разносчиком разнообразных болезней и бактерий, на Востоке, в частности в Китае, это священное животное, которое символизирует храбрость, хитрость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 Гороском для собак на 2020 год – год белой металлической крысы. В течение всего года собаку не будет покидать достаточно пессимистичные мысли и настроения. Причиной всего этого, скорее всего, станут неудачи или трудности, настигшие в конце прошлого года. Но это, мои дорогие собаки, не должно поспособствовать развитию в депрессии, поскольку крыса она достаточно благосклонно к вам относится, к представителям вашего знака, и будет разделять с вами стремления по поводу справедливости и честности. Несмотря на упадок сил или какое-то плохое настроение, собакам удастся достигнуть поставленных перед собой целей. И многие проблемы будут решаться благодаря э, бескорыстной помощи друзей и родственников. Обращайтесь к ним при такой необходимости и помните, что они у вас есть. В 2020 году важно наметить перспективы на будущее, определив для себя глобальные цели, это как минимум на ближайшие пять лет удивительно, но все, что будет задумано в год крысы, вам удастся воплотить в действительность в намеченных планах. Любовные победы не станут для вас главным стремлением. Намного важнее для вас станет такие аспекты жизни, как собственное здоровье, карьерный рост и финансовое благополучие, как ваше, так и вашей семьи.